Утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там тема сегодняшнего расклада. Подождать его действий или рискнуть самой. Первое, второе, третье, четвертое. выбирается любое времечко в комментариях. В описании под видео, а то в комментариях, да в комментариях. В описании под видео, а я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, сегодня будет именно чисто такой женский, между девчонок. Между девчонок, я думаю, не будет мальчишки загадывать. Зачем нужно мальчишкам-то загадывать? А, ну, мало ли. Мало ли, какие у нас мальчишки смотрят. Поэтому давайте подождать его действия или рискнуть самой. Если какие-то дополнительные вопросы, то спонсоры у нас великолепно сидят, наблюдают, бдят, бдят. Еще за моей прической, блядь, а, будем как-то задавать, либо нет, зачем, почему, из какой цели, что надо сделать, а что, если вы рискуете, что вы получите. Какие-то такие вопросы мы позадаваем. Позадаваем это новое слово, если вы не знали. Поэтому, если что, ставьте на паузу, загадайте 4 человека, 4 ухожу, не 5. Если у кого 6, то... Ну... Ты же знаешь, что я тебя тоже люблю, поэтому я тебя тоже люблю, но пока что 4. Пока 4. Поэтому вот. Все, давайте. Подождать его действий или рискнуть самой. Здравствуйте! Кто загадал? Краснючий вариант. Первый. Подождать его действий или рискнуть самой. Кому-то был сделан расклад. Я так думаю, я так думаю, думаю, думаю, ладно. Это вот интересно, это вот как, рыцарь Желого четверочка пил, так рискнуть? Ну -ну -ну. Ладненько. Хм. Как двоичная система кода, вот здесь вот то, все то же самое, один и ноль и прям рядышком. Так, дайте-ка мне подумать немножечко, потому что в принципе не все тут а, а, адекватно немножечко понятно с первого раза. Здесь у нас четверка пентаклей, но ну, а перед рыцарем. все это сделать действия, но только те, которые вы считаете нужными. Ну, здесь, видать, бесполезно, может быть, как-то что-то либо делать, либо, конечно, либо как-то ожидать, возможно, для кого-то. Но здесь именно сделать то, что вы считаете нужным, должным. Под, влаш, под тем, к чему вы, в чего вы верите, опираясь на то, что вообще мужчина, женщина, кому чего здесь должен, не должен, также на какие-то свои больше приоритеты, нежели даже на каждый таро. То есть вот здесь я немножечко даю вот, а, ну, в свободное плавание всех красных. вот Идите, идите как хотите, идите. Хотите ждать, хотите нет. Но здесь больше я бы сказала, что именно рыцарь Жезлов сделайте, да, сделайте. Но по четверке, по иерофанту и по колеснице только то, что вы считаете нужным именно сделать возможно, в вашей данной конкретной ситуации, либо для данных определенных людей. Возможно, здесь есть какие-то категори категоричные женщины, которые вот я могу ему только написать: а пускай действует сам. Либо я все сделаю, я готова на все, а там. Пускай как знает. То здесь могут определенного типажа, но и немножко вот с такими моментами женщины здесь могут происходить. И поэтому здесь именно сказано, что я бы не сказала в пределах разумного здесь действовать по рыцарю жезлов. Четверочка и Верховный жрец Иерофан, то Фантуз. Верховный жрец тут так и говорит, в принципе. Почему верховный жилет? так ладно? А, здесь здесь. Да, и здесь у нас еще и плюс королева Пентакли. Соответственно, да, королева Пентакли все-таки та женщина, которая все-таки снабжает всякими вещами и делами, то я бы здесь сказала, определенно да, действует, но только с теми ранками, с теми вещами, к которым вы либо привыкли, либо верите, либо определенно, возможно, у вас какая-то направленность, что женщина должна то, а мужчина должен это. Возможно, здесь чистая вот такая направленность у человека. То есть. И как-то говорить, что вот, слышь, вот делай, делай, а то уйдет конек, <сёк> горбунок. Я вот здесь, вот, к сожалению, либо к счастью, для кого-то не скажу. Но и не делать, сидеть, без сложа руки, тоже здесь невозможно сказать, потому что у нас все-таки рыцарь да и колесница. Поэтому и здесь у нас также и существует у нас колесо императора, что говорит все-таки о статусе, что говорит о том, что также я так. А вы подождите. Да, то есть здесь, здесь прям сразу можно сказать, что определенное количество людей и вправду верят в то, что что-то кто-то должен, либо кто-то здесь не должен. То есть вот, вот, вот как-то да, как-то да. Ну, вот здесь вы можете, если вы даже задействуете, вы можете получить ответку от мужчины, да, но не все получат ответку положительно. Возможно, кто-то кто выйдет на, на какое-то хамство, а кто-то выйдет на какое-то, а, давай все таки как-то свидимся, повстречаемся и тому подобное. А кто-то выйдет на какие-то даже деловые моменты. Вот здесь каждый, каждый, кто человек будет действовать, то есть женщина, она запустит некий механизм определенных Действий со стороны здесь мужчина. Но какого э, качества механизм он здесь немножко у каждого, я бы сказала, свой. Возможно, будет, могу предположить, по такому сочетанию: будет ответ либо решение неоднозначным. То есть, либо у каждого свое, как по отдельности, либо неоднозначно. То есть здесь прямого, возможно, ответа не будет, либо будет, а потом сразу перейдет другой ответ. То есть здесь -то такое тоже может быть. Возможно, какие-то будут выдвинуты требования э, в вашу сторону. Я не удивляюсь. Поэтому, дорогие мои, но тем самым вы запустите просто некий механизм ответа, э, с -с -с -с, мужского ответа на ваши поступки. Поэтому вот здесь я могла бы сказать, короче, как-то так... Ну, вы достаточно будете понимать, что этот человек вам испытывает. Давайте так. Вы достаточно будете в курсе, какого он типажа, какого он мнения о вас, что он о вас думает, что он к вам чувствует. Вам будет это известно, если вы определенные тут действия совершите. Я не скажу, что прям будет там любить до конца жизни. У кого-то любить, у кого-то определенно говорить, что вот у меня любовь есть. То есть здесь может проигрываться и как-то иначе, если мужчина, допустим, не свободный и не заинтересован особо в вас. То есть у нас же разные ситуации бывают. У нас же не все друг по другу сохнут и не знают, куда себя деть. Поэтому некоторые загадывают на несохнущих по ним же мужчин, некоторые по сохнущим. Поэтому, дорогие мои вы будете четко понимать, что этот человек вам испытывает. Давайте так, какие чувства, эмоции, что он о вас думает, и к чему это все. Поэтому вот здесь вот как-то, ну, проскиньте мозгами, мои дорогие люди, любимые, субратья-граждане. Поэтому вот, короче, как-то так. Немножко такой расклад общий, поэтому немножко не вдаюсь особо в подробности какого-то такого плана. Да, у кого-то, то есть у кого-то здесь и не любовь, ну, то есть, и нелюбовная любовь вообще будет. И, в принципе, человек может ответить: что зачем мне надо это? То есть, у кого-то здесь такого может проигрываться очень сильно, я бы сказала, еще раз. Поэтому, ну, дорогие мои, здесь больше, конечно, вот такого плана ответ что, соответственно, я так понимаю, из вашего соображения, возможно, из идеологии вашей мамы, либо ваших бабушек тому подобное, либо какой-то идеологии, которую вы именно, возможно, тут вера, кстати, у женщин, которая вот определенным образом складывает мнение, как должны там строиться отношения, и тому подобное. Это тоже, кстати, может играть большую роль, поэтому у вас карты Ирафанты, Королевы пентакли выпало, поэтому ну, здесь больше вот, короче, такой момент. Поэтому я думаю, что все мы просмотрели. Ну, короче, как-то так. Кто-то здесь считает должным прыгать, бегать, кто-то считает это не должным, кто-то считает должным такой момент попробовать, кто-то нет. Ну, каждый воспитан своему и здесь именно задействовано женское воспитание женские правила и принципы дорогие мои я прям сразу могу с точностью по такому сочетанию сказать вот у этих женщин поэтому э, сказать что-то новое я наверное для многих здесь не скажу но больше прокомментировала комментировалась все закомментировала, поэтому как-то так, да, спасибо, лисм, спасибо, вижу. Вижу, вижу. Поэтому давайте я думаю, что пройдемте далее. Другой кабинет уже. Другой кабинет. Здравствуйте, кто загадал на темную мужчину? Чисто, чисто, подождать его действия или рискнуть со мной. Это интересно уже здесь будет уже. Подождать ли его действия или рискнуть со мной? Давайте. Ну, здесь а о Как будто все это уже было сказано. А у кого-то даже зимой. Нет, вот это и вот это. Видать, вот-вот-вот-вот хочу вот столько. Я хочу много. Я люблю много. Не люблю мало. Если кто скажет куда, туда. Туда. А, у нас тут самое главное, да? Логично. <смех> Логично. А почему бы, собственно, и нет? Ну, пустая карта. Но обычно, когда так делается, значит, пустая карта в большинстве случаев выпадает. Окей, все. Для некоторых будет а женщин такой ответ. Хоть делай, хоть не делай, но ничего особо не исправить. Немножко, я бы сказала, больше в таком каком-то контексте. Ну, если у кого какие-то отношения здесь присутствуют. Если в таком плане, то здесь, конечно, больше говорит о действиях, но вы должны осознанно понимать, зачем это вам надо. Немножко я бы сказала больше в таком контексте. То есть здесь больше подумайте не на том, чтобы сделать, либо не делать, а здесь больше осознайте, зачем это, зачем это надо. Возможно, эти отношения, возможно, это действие. Немножечко копните в себя, в свои чувства, в свои ощущения. Я бы сказала, больше исходите из этого момента здесь. Я не буду здесь говорить. Для кого-то здесь и бесполезно действовать. Но для тех, наверное, у которых уже отношения никак не совладать, либо никак не стянуть, либо никак не склеить. Ну, здесь такое может проигрываться. Есть король-королева, сейчас все-таки у нас на расстоянии очень больших, больших, величайших карт рук. Поэтому вот, короче, как-то так. Правда, у кого-то бесполезно что-либо делать, а у кого-то, в принципе, полезно, но вы должны понимать, зачем тогда и почему вы это делаете. То есть немножко, грубо говоря, осознанно это делать, конечно, согласовывая со своими чувствами, ощущениями. Вот я бы здесь немножко... На самих людей остановилась и задала бы им вопрос: зачем вам надо, нужно ли, зачем вам, точно вы решили, хотите? Вот здесь больше какой-то такой вопрос: то есть подождать его действия или рискнуть самой, здесь определенно смотрите. Возле королевы чаш у нас умеренность левый, а справа маг. Вот-вот, трактуй, Маринка! Хочешь, чтобы я услышала ответ? Исходя из такого ответа, из такого, из таких сочетаний карт, то есть здесь я так же, как и в первом, неоднозначно скажу, но больше я бы хотела, чтобы вы делали акцент на то, что вы чувствуете, и к этому подходили более осознанно, и, конечно же, понимали, зачем вам это надо, точно ли это ваше, не ваше, может это что-то другое, может быть это вообще третье что-то. Поэтому вот здесь больше подождать ли действия или рискнуть самой, здесь я не могу сказать, я больше все-таки еще раз хочу сказать: а зачем вам это надо? А точно нужно? Ну если точно, если вы уверены, если вы хотите, то вперед с песней! Никто вам здесь, в принципе, просто помехой быть не может. Поэтому, дорогие мои, в принципе, такое тоже может быть. Но здесь больше, конечно же, осознанно. Пожалуйста, немножко в этом плане, я бы сказала, осознанно. Подходите к этому, к этому вопросу и к этому, к этому вопросу к себе. Этому вопросу вообще... Как сказать там. Короче, я говорю по 10 тысяч раз одно и то же. Поэтому, дорогие мои, здесь больше с пониманием относитесь к себе <связать> <связать> <связать> и к людям поэтому дорогие мои короче как-то так поэтому вот вот так <связать> так давайте что вы можете получить если что если вы будете ждать что вы можете получить, если вы рискнете и сделаете там шаг самой. Если ждать, ну, ху -ху, у каждого все-таки свое. И там и там хорошо, и там и там плохо <смех> для некоторых. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь, ну давайте что, прочтем так прочтем Если будем рожа если тут люди будут ожидать, ожидать, ожидать, ожидать, ожидать. ожидать. Что-то три, что-то три. Башни непонятненько, мы не башни, давайте. В смысле? Если подождать в принципе неплохо если подождать тут будут если ожидать давайте не для всех информация все равно не для всех бывают некоторые индивидуальные случаи но они такие случаются если кто-то собирается ожидать вам вам не будет ну, вам не будет надобно ожидать я вот что к чему и вот здесь именно вы не будете, если вы выберете, кто-то выберет, давайте кто-то из женщин тут выберет ожидания, вам не надо будет ждать почему-то. Mm -hmm. Да. Вот здесь как будто вам не будет надо ждать, но... Сейчас да, дайте-ка подумать, сейчас, сейчас, сейчас, у туз, вам не надо будет ждать, но вы получите, вы что-то очень сильно конкретное получите. Возможно, конкретные намеки и конкретные какие-то вещи по отношению к себе. Если вы загадываете там на каких-то определенных людей, возможно, несколько, да? Да, то есть здесь для кого-то ожидание, это не будет ожидание, это будет сразу. То есть вот кто-то выберет, да, я подожду, но отыграется как в жизни, что вам ждать не придется. То есть вот, вот я к чему. То есть некоторым даже если выберут ожидание, ожидать вообще не придется. Ну Не то, что прям пирожок прям сразу спелый эм, выйдет. Это просто конкретику хочу по посмотреть. Да, для кого-то лучше, конечно, подождать однозначно, потому что это придаст некоторые, некоторые силы, возможно, даже этой, этому человеку, женщине, кто загадал, либо самому мужчине. Но здесь больше, конечно же, на женщину. То есть для кого-то прям подождать прям самое выгодное будет здесь присутствие, но при этом ждать вам не придется вообще. То есть вот какой-то такой момент, возможно, неожиданно человек что-то сделает, но выпала женщина я поэтому и думаю как если ожидание как может сама может быть такое что вы не стерпите все равно будете делать это раз момент и может быть произойдет так что в принципе вы будете. ну если с помощью а возможно с помощью кого-то какие-то будут действия совершены то есть здесь возможно какие-то другие лица будут задействованы возможно другая какая-то женщина то есть возможно с подачи либо с подружа а там он что-то передал сказал и тому подобное вот здесь я бы сказала больше какой-то намек на такой вариант развития событий: что если выберут ожидания, вы получите, что вам не надо будет ждать, либо это также будет сделано с помощью кого-то другого человека до да, третьих лиц. Третьих лиц, поэтому, возможно, даже женщина, то есть здесь выпала женщина. Я подумала, что вы как сами задействовали возможно ранее что-либо поэтому и туз жезлов но здесь бы я бы сказала на предание сил на предание возможно новых возможностей новых хотелок в своей жизни кто-то здесь и подождет ради своих собственных энергий поэтому как бы это тупо бы не звучало из моих уст ну я думаю некоторые все-таки поймут Поэтому, если ожидания от выберете, то кто-то здесь не будет ждать. Логично, что с помощью кого-то вы что-то очень сильное получите. Возможно, какие-то шансы, либо какие-то определенные достижения, успехи. Ну, что-то определенное получите. Прям приятненько, вкусненько. Давайте далее. Если здесь будут действовать тройка, тройка, шестерка, пятерка. Для кого-то здесь могут действия развернуться не так, как они хотели бы. Вот здесь я бы сказала больше не так, как вы думали. То есть если вы будете действовать, здесь может вам немножечко выйти для некоторых боком, для некоторых поражением, а для некоторых просто осознанием. То есть здесь я бы сказала больше такой контекст. Да, у кого-то здесь действует не то, что прям плохо... Но у кого-то просто, возможно, выйдет какое-то понимание вещей, кто здесь будет действовать, кто-то очень сильно для себя какие-то вещи, надеюсь, усвоит, либо, возможно, усвоит. Вот здесь вот я бы сказала по сочетанию карт именно так. Поэтому, дорогие мои... Может быть, если вы будете действовать и вы поймете, что у вас человек, допустим, не нуждается, вы это горько осознаете, пойдете дальше, окей, то может так, в принципе, проиграться, может, в принципе, еще проиграться, что своими действиями вы можете не особо способствовать каким-то вещам. Поэтому, в принципе, здесь я поэтому и сказала, обратитесь больше к себе надо, не надо. К источнику. К источнику самой себе. Поэтому вот, короче, как-то так. Я думаю, вроде как вопросов там у спонсоров нету. Хотя я долго что-то рассказывала, долго что-то показывала. Не вижу. Все. Не вижу, значит нету. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал зеленый вариант? Зелененький. зеленуш. Давайте смотреть, рассматривать. Ужас. подождать или действовать или рискнуть? Подождать его действия или рискнуть самой? Подождать его действия или рискнуть самой? Как может два ответ, два вопроса в одном ответе, да? Подождать ли его действия или рискнуть? так здесь действия прописаны но здесь также девятка жезлов с рыцарем и шестеркой дайте подумать тоже неоднозначно сейчас посмотрим в чем загрузки не входим дважды, да? <coughs> Дорогие мои, мы помним же этот пословище? <рисказку> Присказку, поговорку и тому подобное. Для сознания всяких интересных вещей по этому варианту она может, кстати, понадобиться. Девятка, жадлов, рыцарь, чаш, шестерка, чаш. Шестерка, чаш тут о прошлом. Говорится о прошлом, а тем более о не неизбыточном. неизбыточном. Поэтому подождать его действия. Все-таки тройка пентаклей это какие-никакие, но действия. Туз пентаклей, восьмерка пентаклей. По рыцарю, по колеснице здесь действует, но определенным моментом, определенным ходом и тому подобное, если вы собираетесь действовать. Давайте так. Это для начала. Если кто-то тут собрался, реально действуйте и хочет, есть, возможно, какие-то желания. Давайте вот об этом немножко позже, кто там, кто сомневается в себе. Если какие-то есть желания на какие-либо действия, то действуйте как-то конкретнее, без намеков, а определенным образом. Определенным образом. Да, завоевывать, конечно, здесь никого не надо, и никто вас здесь не просит. Это раз. Переступать и наступать через свое горло, тем более. Ну, просто действуйте определенным образом по отношению к человеку. Если вы хотите действовать. Здесь, в принципе. М -м -м -м. Ой, здесь у нас вот киры этим. Да. Ну, для кого-то да, это может быть и бесполезным. Окей. Восьмерка. Дайте-ка подумать, подождите, или рискнуть. Нет, для некоторых я прям скажу сразу, для некоторых, вот некоторые, кто говорят, что зачем действовать, вот эта позиция, это, а это к вам, дорогие мои. А у кого фатальные какие-то случаи с этим человеком, это не новое знакомство и тому подобное, вам сюда, это прям хочу сказать вам сразу, М -м а если так, а все равно, а все равно, дорогие мои действие не действия здесь больше конечно же действия и направленность определенным образом и давайте дорогие мои на себя на себя, на свое образование, на свои работы и тому подобное. Вот Здесь больше, конечно же, позиция о действиях, но больше не в сторону мужчины, а в сторону самой себя. Здесь немножечко, я вижу, что бесполезно, возможно, для кого-то будет действовать, кто-то будет действовать наоборот жестко. Кто-то вообще не будет действовать, а зачем оно не надо, он должен прийти сам и тому подобное кто-то что-то кому-то здесь должен обязан либо тот, кто -то какой-то человек из прошлого тоже может проиграться, но здесь больше, конечно же, направленность вот этой вот, тройки пентаклей туза восьмерки колесницы, Я бы сказала действуйте для себя. В себя действие у кого-то надо упереть в свою работу, в свою деятельность. То, что можно пощупать и ощутить. Я немножко бы не сказала, что здесь надо обязательно действовать. То в, в, в, в, этот, в мужскую сторону все надо рисковать, либо надо ожидать. Даже ожидание кого-то здесь, это тоже бесполезно. Вот здесь все бесполезно. И ждать и действовать, здесь надо де де если действует и если жить и если хотеть наслаждаться жизнью все в себя в свою работу в свое образование в свое детище и тоже ну, можно потрогать пощупать и тому подобное немножечко все-таки говорится здесь о, о материальном мире нежели о действиях вот Никого здесь покупать не надо, если что. <смех> не у кого-то надо что-то купить, но определенно, чтобы это было ваше. <смех> а если человек, вы считаете, что этот человек мой, то человек, люди никому не особо не принадлежат. Ну ладно, это вообще отдельная позиция. Поэтому здесь ждать кого-то, это ну, немножко не то, что бесполезно, у кого-то здесь... Есть определенный мужчина с определенными отношениями, обязанностями. Жди, не жди, а все равно в своей норке, не норки кроется, а в своей там семье. У кого-то здесь мы человек, в принципе, из прошлого, кому, кому, возможно, какие-то были сделаны вложения и сила, но не особо, возможно, как-то этим что-то отыгралось. Но я думаю, человек либо это понял, либо у кого-то бывшие любовники, которые не срослись, счастье. Принесли привне... то, что не срослось. Здесь очень сильно играют у нас девятка и шестерка. Возможно, что-то без ответа осталось, и это, наоборот, сыграло какую-то свою роль и свое счастье в жизни человека. А у кого-то были какие-то действия, но они не особо, даже, возможно, и даже и мужские, а, может, мужские особо плохие, либо вы по отношению к этому человеку поступили не очень хорошо, то это все равно как-то отыграется в не очень хорошую скакофонию и симфонию жизни. Поэтому, дорогие мои, здесь что действует, что вот жди, если у нас по отношению к другим людям – это немножко неправильный вопрос, о а построения даже ответа. Здесь больше действия направлено на самого себя, на свою работу, на свое детище, на учебу и тому подобное. Поэтому ждать, не ждать бесполезно, действовать в сторону человека бесполезно, а вот действовать в свою сторону и во благо себе – это полезно! Это полезно, это понятно, это приятно. И что-то все-таки пощупать, и что-то с этого поиметь-то можно в жизни, а не какие-то а, мужчины. Вот здесь почему-то не о мужчинах туда же речь. Поэтому, дорогие мои, короче, как-то. А. Так, все, у нас нет вопросов и нету ответов. Поэтому давайте дальше. Правда, правда, правда, правда. Действует определенным образом и направлено на свою работу. Работу, конечно же, здесь больше говорится о работе, о финансах, о деньгах, о мастерстве в жизни, о достижениях, о самостоятельности у кого-то. У кого-то надо что-то взрастить, либо взяться за какие-то новые дела, проекты которые, возможно, предлагаются по работе и тому подобное. Если это рабочий, допустим, момент с мужчиной, я бы все равно то же самое бы и сказала, то есть бесполезно что-либо сделать, даже если у вас на работе есть какой-то руман. Здесь надо в себя, все в себя, все в себя и для себя, для своего личного счастья и блага. То есть вот вот здесь по-другому я бы сказала больше. Если вы хотите считать это такая эгоистичная позиция, считайте. Но здесь, возможно, такой ответ даст какое-то свое зерно и свои какие-то направления развития событий у этих людей. Поэтому вот здесь вот, короче, как-то. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал светлую свечу. Давайте посмотрим, подождать его действия или рискнуть самой. Подождать его действия или рискнуть самой. Здесь рискнете. Здесь вы вряд ли рискнете. Может быть, уже и рисковали. Дорогие мои, ну вот здесь немножечко, навряд ли здесь надо как-то так же действовать. Здесь больше. Я бы сказала, ну, не ожидать у моря погоды, конечно же, с таким сочетанием карты никто здесь ничего не ждет. Но излишние какие-то рисковые вещи, возможно, уже был какой-то момент риска, либо какой-то момент уже вас чему-то научил, что не хочется уже мараться, то есть тоже может проигрываться. Но здесь я не хочу говорить ждать. Вот здесь также не об, ожидании, не об ожидании идет речь. Здесь также реализация своих возможностей, талантов жизни. И немножечко думаю не о глобальном и действии в эту сторону, нежели что-то еще, дорогие мои. Здесь ждать жизнь не стоит. Вам надо здесь жить. И не выживать, а проживать ей с радостью. Возможно, с этим надо как-то больше научиться. Поэтому здесь как-то фатально говорить то, что он будет действовать. Для некоторых даже действовать не будет, даже если вы как-то будете, допустим, действовать. А он как-то ответит плохо, либо гаркнет, либо еще что-то. Здесь может проиграться, кстати, очень сильно. Да, вот здесь и больше, конечно же, я бы сказала, что действовать не стоит. Ну и ждать нету смысла для кого-то. Возможно, уже поезд уехал с кем-то. Возможно, поезд был здесь не ваш. Дорогие мои, здесь как-то, вот здесь глухо, прям сразу глухая немножечко позиция, даже если вы рискнете, даже если вы задействуете, я немного не уверена в направленности ответных хороших действий по отношению к вам. То есть я прям сразу четко сказала, я надеюсь, все меня поняли. На пункт никого здесь не беру. Как-то это нет. Здесь немножечко очень глухо. Здесь здесь правда. Я не я не вижу, чтобы вам карты говорили, что-то ожидать. А больше на что-то упор в своей жизни сделать. Это вот здесь есть такой момент. Возможно, от вас в данный момент жизни нужно какие-то действия совершать именно в, в, по отношению к своему окружению, жизни. То есть здесь немножечко даже обширно скажу и даже конкретики здесь не скажу. То есть, возможно, вы нужны где-то еще, а не именно в, в действиях к этому определенному человеку и ожиданиями по нему. Здесь немножечко я бы сказала, что вы нужны где-то еще. Возможно, кто-то, возможно, кто-то ожидает ваших каких-то действий, да, допустим. Но я бы не сказала, что здесь кто-то ожидает. То есть здесь, возможно, кто-то в вас нуждается очень сильно, но не ожидает. Если мужчина нуждается, ну, нет, я бы не сказал, что здесь кто-то нуждается, еще раз говорю. Здесь, может быть, здесь позиция очень глуха, очень... Такая прямолинейная, что здесь никто никого не ждет и никто никому ничего не хочет. Ну, прям в глаз, в бровь и та позиция, когда уже идет отписка от канала. Поэтому, дорогие мои, у вас, возможно, кто-то нуждается. Возможно, рядом, либо из окружения, либо подружанки, либо те, кто, в принципе, кто вам доверяет, либо те, кто доверяет вам, либо кто вы доверяете, вы, ну, кому доверяете вы, возможно... Здесь какие-то неоправданные ожидания, кто-то кого-то обманул. То есть кто-то здесь также проиграется, может быть, что вы не одна обманутая. Поэтому немножечко я бы сказала больше в таком моменте. Это то же самое, когда, блин, есть такой фильм... Ну там, там, конечно, там стят любовницы, любовниц всех собрали, и, а у него такая любовница, а у него еще, еще, еще, а у него и жена есть. Поэтому вот здесь вот больше какой такой, может быть, момент, кстати, уже здесь и, в принципе, такой быть. Я его не исключаю, но здесь больше, я бы сказала, вы нужны кому-то но не мужчине. Возможно, одного и того же пола, либо собрату, либо брату, либо человеку, кому есть доверие. Возможно, вы не один пострадавший тут человек, кстати. Поэтому, дорогие мои, вот здесь ждать бесполезно и действовать тоже будет бесполезно. Здесь вот куда-то, куда, куда не ткни, какая-то вот такая немножечко дичь. Ну, еще раз говорю, вас кто-то очень сильно нуждается. Возможно, вы об этом, может, не в курсе. Может кто-то, может, кто-то еще есть. Может кто-то еще такие же, в таком же состоянии, либо в противоположном. Здесь могут, кстати, подружанки быть в противоположных состояниях. Ну, типа, одна и та же ситуация, но много-много людей, но ни в одном треугольнике крутится в в своем и с каждой стороны Это, кстати, может очень сильно проигрываться, но я бы сказала, да ну, типа подружка, одна любовница, а другая жена, и все друг друга знают, но они не столкнулись вместе, а кого-то делят, и она с другой любовницей, а это с этой женой, поэтому с другой. Но здесь может такой в принципе, проигрываться, поэтому я немножечко такой сети, сети здесь, и, возможно, есть такие, кстати, моменты. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то... Так, я надеюсь, все понятно по этому варианту, поэтому, дорогие мои, но ну, сразу, сразу, по такому сочетанию я немножко хотела бы обратить внимание. Ваша да. Поэтому здесь я ничего конкретного Я и не сказала, кто нуждается Но здесь может проигрываться о людях Поэтому, дорогие мои как-то так. Э, спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Желаю вам всего самого наилучшего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ну, вся. И поставьте все уведомления, пожалуйста, чтобы не пропустить новые видео. Пос Подписывайтесь на спонсорство, потому что там есть и спонсоры могут на стримах там говорить. Марина, я хочу тему, мы будем их разбирать, еще вопросики всякие. Поэтому вот, короче, как так. Желаю вам всего самого лучшего и пока-пока.